Друзья, приветствую всех, с вами я Лебедкин. Напишите, пожалуйста, плюсики в чат от 1 до 10, как меня видно и слышно. Сегодня белые рубашки, замечательное настроение, и сегодня я выступаю первый. После чего выступит большой профессионал, основатель Smart Money Николай Котин. Бизнес-тренер по автоматизации. Поставьте, пожалуйста, обратную связь от 1 до 10, как меня видно и слышно, и мы будем начинать. Так, вижу, десяточки полетели. Приветствую, Оксана. Приветствую всех. Всех вас, друзья, поздравляю с праздниками, как с прошедшими, так и с теми, которые будут. Да? Я вот так вот прикрою доску, чтобы вам пока что не было этого видно, так как я подготовил для вас очень интересную информацию. В том числе и Николай тоже очень много интересного расскажет. Поэтому обязательно рекомендую вам смотреть данный вебинар э, до конца и активно принимать участие в чате. Если, конечно же, вы хотите выйти на доход хотя бы от 150 тысяч рублей ежемесячно. Уволиться с нелюбимой работы, если она у вас нелюбимая, такая же, как была у меня, да? И зарабатывать в абсолютно любой стране, в любом городе, не зависеть от места, от графика. Ну и вы все знаете все плюсы и возможности заработка в интернете, я думаю, сами да понимаете. О себе хочу сказать двух словах сейчас вот немножко вот так. На себя повернул, чтобы было видно. О себе хочу сказать в двух словах. Профессионально занимаюсь заработком уже более двух лет. А до этого на, в институте, еще на втором курсе, устроился подрабатывать в банк да, и работал на наемной работе. После чего рассмотрел возможность заработка в интернете и начал активно в этом направлении двигаться. Так, Александр вот тут к Николаеву обращается. YouTube подключили. Так, друзья, напишите, пожалуйста, еще раз, как сейчас со звуком. По времени планируется около часа. Друзья, смотрите, розыгрыш подарков будет в конце. Сегодня я расскажу очень интересную вот скоро прям информацию для тех, у кого большие там, проблемы с заработком в интернете. Да, не получается приглашать партнеров, вам надоело слушать отказы, работать вручную, совершать звонки, телефонные по скайпу, голосовыми сообщениями там всех подряд рекрутировать. Да. Если у вас не получается, то у меня э, для вас сегодня очень хороший, замечательный подарок. Именно формула которая называется MLM Tracker. На 373 460 рублей можно поднять такие деньги за 30 дней. То есть спокойно до лета, Вот до 7 июня можно заработать такие деньги. Если вам интересно перейти к данной форму, формуле, то поставьте плюсики в чат. Еще я только недавно прилетел с Египта, да, отдыхал. И, конечно же, приятно, когда система Smart Money работает, автоматизация настроена, и деньги прилетали даже на отдыхе, чего, конечно же, не увидите ни вы, ни я да, на наемной работе. То есть пока работаешь, ходишь на работу, деньги получаешь. Как только перестаешь, проблемы со здоровьем или куда-то нужно уехать, там, да, в отпуск уезжаете, все, доход автоматически сразу прикрывается. Здесь же в интернете этого нет, так как можно зарабатывать, используя автоматизацию бизнеса и систему Smart Money. И хочу сказать, отметить такой момент, что если бы мне приходилось возвращаться на два года назад, то всем бы я советовал и сам бы начал развиваться в системе Smart Money, так как пошагово четко все уроки понятны, как и что делать для того, чтобы начать зарабатывать. Да, друзья, у кого проблемы со звуком, нажмите кнопочку «Выйти» и зайдите заново. Смотрю, большая аудитория у нас собралась, более 230 человек. Это, конечно же, замечательно. Ну что, друзья, поехали. Еще перед формулой хочу сказать, что я обещал перед тем, как улетать, отдыхать, да, курс запустить, который поможет абсолютно каждому человеку, даже бесплатно, собрать огромное количество подписчиков в свою e-mail базу. Тоже хорошая новость, я уже его доделываю. Курс уже практически готов, инструменты уже чуть-чуть осталось до настроить, его сможет использовать абсолютно каждый, набирать себе огромную подписную базу и забыть навсегда о проблемах с приглашениями партнеров, продажах, там, инфопродуктов, любых ваших продуктов или же рекрутинга в какие-то MLM-проекты. Итак, поехали, друзья, что вам понадобится для того, чтобы поднять 373 460 рублей по формуле MLM Prepper. Первое – это вход GMMG 9700 рублей. На сегодня по курсу 150 долларов. Первый момент. Нужно будет активировать 4 матричные площадки. Напоминаю вам, что в курсе, обучающем Smart Money в этой системе, да, оплата за обучение после результата. То есть вы платите за инструменты, за рекламу, за трафик, за площадки, да, проплачиваете себе рекламу именно с MLM ресурсов, там все показано в обучении, потому что за вас же никто этого делать не будет, никто за вас оформлять страницу не будет, и ваш наставник, к примеру, это я, да, я же не буду за своих партнеров им трафик качать, как бы это все сами делают. Поэтому примерно 200 долларов нужно, чтобы стартануть в системе Smart Money, но это за весь месяц то есть за 30 дней где-то примерно, да, в течение месяца. Не нужно такого больше, что сразу 200 долларов нужно вложить, и вы не знаете, заработаете вы или нет. Там да, все постепенно, поэтому рекомендую после этого вебинара, да, если вы не повезет, вам не выиграете бесплатный доступ к обучению за 50 тысяч рублей, к примеру, то вы можете просто вернуться к первому письму, куда подписались, и вернуться к обучению. Первая ссылочка ведет на обучение. Регистрируйтесь, начинайте смотреть. Итак, первое, 9700 рублей, GMMG. Второе, Skype Tracker, 600 рублей инструмент, всего за месяц оплачивает его. Дальше, 1000 аккаунт Skype, Skype. Кто не понимает, о чем речь, вам, друзья, не нужно сидеть и регистрировать с утра до вечера целыми днями 1000 аккаунтов. Они приобретаются в магазине специализированном, уже готовы. Дальше, Bot. Он поможет собрать базу. И э, вы соберете базу с помощью этого Bot. Кстати, я не просто так это рассказываю, да, я это еще покажу на тренинге. Это будет приятным сюрпризом, поэтому я пока дату тренинга не говорю. Э, Bot 600 рублей всего стоит. Ну, то есть это копейки. И с помощью этого инструмента можно базу MLM, не только MLM предприниматели, а и те, кто криптовалютой занимается. Работа на дому там, да, знаете эти группы, работа, заработок в интернете, работа в интернете. То есть все-все абсолютно люди, которым интересен заработок в интернете, можно даже больше собрать. Ну, это взял такое среднее количество, 600 тысяч человек. Дальше продающий видеоконтент, это может либо лично вами записано быть видео, да, либо промо-рой. К примеру, у нас в смарт в системе уже есть промо -рой ведь оплата после обучения. Геннадий, правильно, оплата за обучение, то есть за сами уроки, с вас денег совершенно никто не берет. Потому что если в других системах сразу нужно за обучение заплатить, еще и в бизнес какой-то рекрутируют, да, условия одно для всех. То есть так как мы не можем разбрасываться знаниями со всеми участниками интернета просто так, да, условия для участников нашей команды. Ну, я точно так же проплачивал другие системы, чтобы посмотреть, что люди используют. То есть было такое, платил, да, смотрел, что они используют, но могу сказать, что в Smart Money действительно собрано со всего интернета самое мощное. И эти знания, другие топовые сетевики, у которых я тоже покупал неоднократное обучение, не буду называть их имена, ну, как бы всеми известные, да, такие люди. И они эти знания очень за большие деньги, друзья, продают. А здесь условия всего вам нужно будет за все обучение площадки активировать и потратиться на инструменты, на трафик, на MLM сервисы. Поэтому лучшие условия я еще не видел. И плюс ваши же люди, я сначала, честно признаюсь, ну, как-то посмотрел, думаю, ну смарт-мани, смарт-мани классно. Я не оценил просто. Когда вот вы начнете проходить эти уроки, вы поймете, как до меня тогда дошло, да, дошло так сказать. Я понял, как я буду проходить эти уроки, заниматься своими делами и люди. Это как бы как такой бизнес э, тренерство, которое не предполагает собой постоянно заниматься с каждым индивидуально. Как я до этого делал, да, через демонстрацию экрана, разжевывал, показывал этот инструмент так настроить, этот сервис так настроить. Здесь это нужно ответить, здесь это то есть там все это уже есть. И когда вы сами обучаетесь, проходите уроки, ваши люди точно так же параллельно, шаг за шагом обучаются, и вы еще и за это зарабатываете деньги, так как они площадки в GMMG активируют. А кто там рассказывает, что GMMG скан, друзья? Ну, естественно, они будут рассказывать, если им нужно переманить вас в абсолютно другой проект. Конечно же, они будут рассказывать, что GMMG скан. Да, я согласен, в инвестиционном направлении оно закрылось, и каждый сам должен понимать, да, риски, когда выступаете в тот или иной инвестиционный проект. Я столько денег в интернете потерял в проектах еще и было такое, что зазывал, да, в инвестиционный проект. Но я понял, что с этим лучше не шутить, инвестиции в интернете всегда очень рискованные. Инвестиции, что предполагают собой, что вы инвестировали, получаете проценты, ничего не делая. Вот. Ну, как бы, а в площадках, не, как не было проблем, так и нет. Вывод по регламенту 24 часа ваших заработанных денег, но по факту всегда час, там два, максимум три, и деньги выводятся на внешний кошелек. Я вот, например, пользуюсь Perfect Money вот Поэтому кто там распространяет слухи, что GMMG скам, ну, конечно, он будет говорить, если он в другом проекте, ему нужно вас переманить. Поэтому, друзья, GMMG не скам, площадки как работали, так и работают. Люди как приглашали сюда, так и приглашают, и как зарабатывали, так и зарабатывают. И еще хочу сказать, некоторые партнеры там спрашивают, вот там пишут в интернете такую-то информацию, какой-то негатив, да, ну я могу сказать, что про все интернет-проекты практически пишут, что там это лохотрон, там это мошенничество, там это обман. Ну конечно они будут писать, если эти сайты почитать... Про сетевые компании тоже пишут, там, GNS, NL International, что это все развод, типа, выманивание денег. Друзья, если почитать эти сайты, то лучше просто на, на наемную работу ходить, да, и не лезть в интернет заработок. Потому что вы всегда найдете как о людях информацию, и хорошую, и плохую, так и о проектах, и сетевых компаниях даже пишут, что это лохотроны. Я, например, считаю, что работа по найму – это такой же лохотрон. Потому что ходит, ходит человек, да, копейки зарабатывает, гробит свое здоровье и потом еще а, всю пенсию практически не хватает. Сами знаете, какие у нас страны СНГ пенсии. На лекарства не хватает, на продукты и все последующие вытекающие последствия. Это линия Лохотрон. Вот скажите мне, пожалуйста. Дальше. База 600 тысяч человек. Собрали. Продающий видеоконтент подготовили. Так, это видно. Телеграм-чат создаете, либо же Skype чат для принятия входящих заявок. То есть люди будут присоединяться, да, и писать вот такую фразу. Хочу консультацию. Вот. Они это вам пишут. Дальше. Переходим, друзья, к следующему. Сейчас найдем лист будем переходить сейчас к расчетам все отлично видно пригласитель объяснить должен был что объяснить можете задать вопрос я периодически смотрю но конечно за негатив буду тут долины, да, люди, и будут идти на наемную работу. Вот. Ну, а тот, кто наемной работы там не занимается, может, ему просто делать нечего, бывает, заходят, пишут, да, всякую ерунду, но мы не будем на таких людей обращать внимание. Кстати, не удивляйтесь, если вы тоже начнете зарабатывать в интернете, если к этому не готовы, не готовы, что вам кто-то будет завидовать, особенно на старте, да, могут там подкалывать вас, но благо есть интернет, есть то, что объединяет людей по интересам, и вам не нужно даже будет знакомым, даже говорить о том, чем вы занимаетесь. Они могут думать дальше, что вы там работаете на работе, а вы на самом деле уже в смарт-мане начинаете уроки смотреть, начинаете зарабатывать, а они об этом не знают. И потом только через время вы можете это, так сказать, опубликовать уже, да, а для этого отдельно страницы создать. Я вот так делал, да, что бывает, что подкалывает. Да, конечно, вебинар идет, Николай, перезагрузите страницу, перезайдите, чтобы все у вас хорошо работало. Итак, давайте, друзья, формулу. Вы же хотите узнать, как здесь можно зарабатывать такие деньги? То есть всему должно быть математическое объяснение, а не так, что просто наляпал полдая языком. И как бы верьте ему. Вот. Поэтому сейчас я это все распишу. Так, а можно больше в месяц? Конечно, можно. Тысяча, друзья. Тысяча это, как вы помните, вот я пишу сверху, это тысяча аккаунтов Skype. Дальше умножаем на 20. Получаем 20 тысяч. Это в день. Что такое 20 и 20 тысяч? Тысяча аккаунтов, и все они делают исходящие заявки людям по 20 заявок, каждый скайп-аккаунт. Это получается охват 20 тысяч в день. Как вы помните, уже сказал, по целевой аудитории все те, кто заинтересован в заработке в интернете. Идем дальше, второй пункт. 20 тысяч, то что в день, да? умножаем на 30. Равно 600 тысяч база. То есть в месяц можно таким образом обработать 600 тысяч человек MLM-базу. Идем дальше. Средняя... Средняя конверсия составляет 10% процентов. То есть это две, то есть это вот в день, да, 10 процентов, 2000 человек примут заявки. Вот пишу. Примут заявки. Дальше. Заинтересуются. Минимум 20 человек. Сами понимаете, что у нас сленг такой, да, и фишка в предложении, которое продает очень хорошо и привлекает внимание других людей, это оплата за обучение после результата. То есть люди очень хорошо и положительно на это реагируют. То есть вы не просто там проект да, предлагаете, а обучение. Друзья, обучение сейчас в тренде, еще будет много лет в тренде. Потому что э, люди на сегодня нуждаются в качественном контенте, в качественных тренингах, в качественных знаниях. Э, знаниях о том, как продвигать личный бренд, автоматизировать бизнес, строить MLM-команду, как взаимодействовать со своей командой. Да, и многие-многие другие фишки. Им это интересно, и эти знания как бы нужны в любых проектах, в любых сетевых компаниях. Поэтому люди очень хорошо на это реагируют. Дальше. Телеграм-чат. И скайп-чат. Об этом я вот сказал уже, да, вам нужно будет их создать. И чтобы эти люди, в тексте вы указываете ссылку на скайп-чат, либо на телеграм-чат, они переходят и пишут «хочу консультацию». Дальше. Десять переговоров в день. И таким образом минимум 2 будут оплачивать в день. И сейчас будем уже переходить к расчету чистой доходности. Это я объяснил, что из 2000 человек минимум будет 20 выходить в Телеграм или скайп-чат, писать «хочу консультацию», далее «добавляйте человека» или пишите «добавляйтесь ко мне, например, имя, да, Александр, я вас проконсультирую. Так. И смотрите, друзья, по скрипту минимум 2 будут оплачивать. Оплачивать по 9700 рублей. Но здесь при консультации, при консультации акцент нужно делать не на проект, а на систему, да, и все, просто-напросто. Я вот довольно-таки успешно принимаю участие в млм индустрии уже более двух лет, и как бы очень хорошо работает это на людей, когда на обучение, на инструменты, на полезность, очень хорошо привлекаются люди. А есть спрашивают, да, я думаю, у вас тоже, если спрашивали у вас такое, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат сколько вы в сетевом маркетинге вам задавали такой вопрос или вы сколько вы в млм друзья напишите плюсики в чат если вам задавали такой вопрос скажите пожалуйста а сколько вы в млм зарабатываете я не просто так задаю этот вопрос хочу у вас еще кое-что узнать Да. и скажите, пожалуйста, вы честно отвечаете на этот вопрос? И поделюсь с вами, как я обычно говорю. И это, в принципе, хорошо срабатывает, да? Я говорю, если Александр, например, пишет, я говорю, «Александр, можно прям голосовым сообщением, если это ВКонтакте, к примеру, да? Говорю, я занимаюсь этим два года, да? Правду говорю, чуть более двух лет». Но говорю, если вы думаете, что самое главное это опыт и количество лет, сколько человек в сетевом маркетинге зарабатывает, то вы ошибаетесь. Может прийти даже новичок, человек, который не занимался MLM, и с первого, со второго месяца порвать большинство просто сетевиков своими чеками. Так как есть сетевики, которые по 5, по 7, по 8, по 10, по 15 лет зарабатывают в интернете и у них не удается зарабатывать большие деньги. Либо они ничего не зарабатывают, либо очень мало. Потому что те методы, те знания, те практические навыки, которые у них были до этого, это только там голосом общаться, каждому обзванивать, это же уходит в прошлое. Сейчас тренд продвижения, да, рекламы очень много в интернете. Если научиться это правильно все использовать, вот эти инструменты по автоматизации, скрипты, автообновления в различных сервисах, вы просто будете везде вот так светиться, и даже если вы первый месяц в MLM, вы можете заработать гораздо больше, чем тот, который там по 5-10 лет. Так, честно. Отлично. Вот так я, друзья, отвечаю и вам рекомендую так. Потому что есть люди, которые думают, что это какой-то критерий, стоит ли сотрудничать с человеком, если он там год, полгода или два года, ну, как-то, да, думают о том, что это важно. Ну, это очень мало малозначительно на самом деле. Итак, считаем дальше. 2 минимум, так вот видно, да, оплатят 9700. Это 4 площадки G, M, M, G. Еще хочу про матричные сказать маркетинге что они могут очень долго существовать и еще раз можете не слушать тех которые говорит там делать нечего потому что я вижу что в команде не только я и мои партнеры зарабатывают и с, друг, ну, с другими лидерами да там елена туманова николай котин максим столяров ярослав ласкин у них партнеры зарабатывают понимаете и не слушают всяких негативщиков которые говорят что там что то скам все до свидания а люди как бегали по проектам, так и будут бегать. Поэтому рекомендую не слушать вам таких людей. Смотрите, согласно маркетинг-плана, за одного человека, чистая прибыль с одного человека составляет 66, 66,66%. То есть первый вам приносит 100%, если кто маркетинг GMMG не знает, да. второй 100%. И третий – реинвест вашему спонсору, уходит выплата. И опять три места у вас открылось. Первый – 100%, второй – 100%, третий – реинвест. Опять три места открылось. И так до бесконечности. У вас даже несколько активных партнеров, каждый третий их человек, выплата, она приходит вам. Поэтому это очень простой и в то же время гениальный маркетинг-план. Да, мне он реально очень нравится. Тут сила в простоте. Нет никаких там… Всяких вот таких пирамид выстроенных, да, нет много линий. Все просто, понятно, доступно каждому человеку. И можно за минуту объяснить маркетинг план просто вот на трех пальцах. Первый тебе, второй тебе, третий реинвест. Первый тебе, второй тебе, третий реинвест. Вот. Итак, выплата с каждого человека 66%. И посчитаем чистую прибыль с одного, с одного человека да, в рублях. Это 6466 рублей. Мы умножаем на 2, так как помним, что если 10 консультаций в день, минимум 2 будут оплачивать. Получается 12 932 рубля. Это за день при условии, что 2 будут оплачивать. Дальше считаем. Доход. Доход в месяц. 12 932 Можете, кстати, параллельно на, конкуля... на калькуляторе это делать. Я-то думал, обучаться или не потянул. Евгений, знаете, что я вам могу сказать? Я не рекомендую вам начинать, если вы сами себя не можете настроить. Лучше себя настройте. Почитайте какие-то там мотивационные книги по психологии, по психологии успеха там, да, потому что это реально на самом деле важно. Даже те люди, которые зарабатывают, бывает просто морально почему-то сливаются, да, и уходят с этой индустрии, бросают там и так далее. Вот, даже когда у них и чеки есть, и все по разным причинам. Поэтому рекомендую вам почитать, например, Джон Кехо, книга Подсознание может все. То есть там описаны, да, все эти принципы, правила, по которым сам себя на самом деле человек настраивает на успех или не на успех. Если человек думает, у меня не получится начинать действовать с такими установками в голове, то в конечном плане у него не будет получаться, даже если он вот это будет применять. Но с ним человек пообщается, ну, получится какие-то, да, суммы, но не такие, которые хотелось бы. Получится, ну, маловато. Ну, хотя маловато как бы относительное понятие, Ну вы меня поняли, друзья. Потому что когда человек не уверен сам себе, да, Какая информация не предоставлялась другим кандидатам, кандидат чувствует неуверенность в голосе там, и так далее. И что сам человек не верит в то, что говорит. Поэтому рекомендую себя совершенно по-другому настраивать. И все у вас будет получаться. Доход вот этот в день за двух человек 12 932 умножаем на 30, так как в месяце 30 дней. И получаем... 387 960 рублей это друзья у нас доход без расходов сейчас мы с вами вычтем и посчитаем чистую прибыль правильно то есть вычтем все расходы пишем чистая прибыль за 30 дней равно 387 тысяч доход наш, за 30 дней 960 минус 9700. Это 4 площадки. JimMG. Это сумма, да, 9700. Минус 600 рублей Skype. Skype софт. Программка определенная. Минус 600. Bubblebot. И минус 900 умножить на 4. Что это такое? Друзья, на 1000 аккаунтов, как я до этого вам рисовал, понадобится 900 рублей. И они, как правило, неделю да, примерно живут. Так как месяце 4 недели, 900 умножаем на 4, получаем 3600. 3600 рублей. Вот. Ну, естественно, что с первой недели можно уже отбить да, эти деньги и как бы с прибыли уже приобретать следующие аккаунты, работать над трафиком и массово выводить аудиторию на скайп-чаты, на телеграм-чаты и проводить консультации. Консультации в каком плане, что вы его не уговариваете да, вступить в проект, с вами зарабатывать, о том, что вы выслушиваете в большинстве случаев проблему, о том, что у него не получается привлекать партнеров, к примеру, да, не идет заработок, с человеком буквально стоит 2-3 минуты поговорить, узнать, как у него идут дела, и не против ли он был узнать о новых каких-то фишках, инструментах, которые помогут ему развивать его бизнес. В большинстве, более чем 95% случаев, человек говорит, да, мне интересно, просто нужно правильно преподносить информацию. Вот. И мы получаем. Мы получаем здесь 387 тысяч минус 14 500, получаем 300 73 три тысячи четыреста шестьдесят рублей. Вот она, друзья, формула успеха. Сейчас возьму в руки калькулятор, буду скоро заканчивать уже. Будет выступать сейчас большой профессионал, да, основатель обучения Smart Money. Конечно же, большое ему спасибо за то, что придумал данную систему, о том, что пока там гуляешь, пока занимаешься своими делами, пока я купался в Красном море, да, там э, путешествовал, смотрел на красивые места, и люди параллельно зарабатывали, смотрели уроки. я как бы не расшевывал индивидуально каждому, да, как до этого мне приходилось ранее делать. Люди смотрят уроки, проплачивают площадки, дальше продвигаются по системе, смотрят по сервисам, все, все готово уже. То, что нужно каждому объяснять, сидеть по скайпу, по демонстрации, да, уже вот, это люди сами получают. Так еще и готовые шапки, э, оформление ВКонтакте. да, То есть все это готовое предоставляется, очень легко люди переделывают под себя. То есть не нужно сидеть, если кто-то в фотошопе там не разбирается, с утра до вечера разбираться, блин, как же мне шапку нарисовать, как же мне группу правильно оформить, как подписную страницу создать. Как настроить серию писем, продающую, да, которая вот как раз таки продает, пока вы занимаетесь своими делами. То есть как? Все это в уроках есть. Люди настраивают воронку, запускают трафик и уже серия писем продает все это предложение. Это при условии за 30 дней. 30 дней. При условии, что вы еще будете консультации проводить, но... Я могу эту формулу поделить на 2 сейчас. 373, 460 поделить на 2. Получится 186,730 рублей за 15 дней. Смотрите, тут два варианта. Либо вы работаете на наемной работе, да, и у вас нет времени заниматься целый месяц бизнесом, 30 дней, да, в котором месяце каждый день проводить консультации, вы выделяете всего 15 дней, как я вначале совмещал, 2 через 2, а потом бросил уже работу. То есть такой вариант. Либо вы не консультируете весь месяц людей сами, а прогоняете через вороночку. И эта сумма, конечно же, там будет в несколько раз меньше. Но от 100 тысяч рублей вообще легко можно сделать. Причем это не просто пустые слова, и я так делал, многие партнеры команды, и реально это работает. Вот. Дату тренинга я потом в чате сообщу для команды, покажу, как это все реализовывать. Да, а кто еще не в нашей команде, рекомендую, конечно же, сейчас послушать внимательно Николая, активно принять участие в розыгрыше, возможно, вам повезет, и вы получите доступ в команду абсолютно бесплатно. Вот, получите все эти фишки и грандиозные инструменты. Ну что, друзья, на этом я буду завершать. Так, сейчас. Общение голосом, как вызывать людей на общение. Александр, с помощью вот этой воронки MLM-трекер. И они вам сами будут говорить о том, что у них есть беда с привлечением партнеров. Вот не получается приглашать. То есть вы пообщались с человеком буквально 2-3 минуты, узнали, откуда он чем он занимается, как у него дела, да, узнаете просто. И он как бы сам в большинстве случаев говорит, да у меня такие-то, такие-то проблемы, и вы предлагаете ему решение. А знаете, что всегда во всех сферах люди готовы платить деньги за их проблемы. То есть, к примеру, проблема со здоровьем, да, человек пошел и заплатил за решение своей проблемы. Что-то нужно человеку, проблемка это, он идет спокойно за это платит. И точно так же вы выступаете как бы спасителем в его бизнесе. Спасибо, друзья, за внимание. Передаю сейчас слово большому профессионалу и эксперту по внедрению инновационных воронок в МЛМ, основателю обучения Николаю Котину. Слушайте его внимательно и в конце вебинара, если не выиграете, ждем в команде. Спасибо за внимание. Всех с наступающим праздником. Преклоняю голову перед ветеранами. Всем хорошего настроения. Пока. Так, друзья, всем привет. Меня сейчас должно быть видно и слышно. Поставьте десяточки в чат, если меня видно и слышно отлично. Блин, Илья, нафига ты че? Блин, какой закончен. Блин, так, меня сейчас... А, так, так, так, так, так, так. Срочно заходим. Напиши, что сейчас все будет в чат обязательно, прям сейчас напиши. А -а -а. Напиши в чат, что сейчас я дам, э -э, все будет. Пять минут. Так, творческая студия. Так, думаю, думаю, создать трансляцию. А, ты меня сейчас слышишь? Напиши мне. Так. Yes.